Но посильное прорезывание – это показание да, клиническое. А если под ортопедическую конструкцию это делать, то нужно от ортопеда точные параметры получить, насколько его нужно. Если это до полутора миллиметров, вы имеете право сделать классическую генгивоэкотомию. Просто красиво и аккуратно скальпелем ровным. Хорошим. А если это больше полутора миллиметров, значит, вам нужно будет препарировать лоскут, перемещать, убирать столько, сколько вам нужно убрать для той новой клинической высоты, И что вы создаете форму. новый уровень клинического прикрепления Диснея. Угу. Поэтому, конечно, нужно убирать кость. Ничего тут такого нету. Для того, чтобы потом у вас не было вот этих наплывших гипертрофий на коронке mm -hmm. через полгода у пациента, да, нужно убирать кость, потому что десна восстановит потом свою, она ровно пойдет и вырастет на эти биологические как бы все свои параметры. Вот. Да, Но только это ортопед должен все эти параметры. Я, например, работаю даже так, мне ортопед делает сразу временные коронки на заданную высоту. И я ориентируюсь по ним, принимаю решение, какая операция будет, естественно. Мы даже делали шаблон. шаблоны. Шаблоны мы раньше делали, но сейчас мы просто временные уже коронки делаем, так проще. А если еще не обработанные зубы, например, света винира, то мы делаем шаблон просто пластиковый, да, там техниковый. И да? Да. Ну, я не режу по нему да я просто ну, ориентируюсь хорошо, по нему поэтому с соблюдением всех но это сегодня тема сегодняшней беседы да извините пожалуйста по, по поводу применения аутотрансплантатов в области имплантатов последнее время очень это широко методика применяется очень много отсутствует длительных наблюдений, к большому сожалению. То есть и сказать, как при какой методике будет вести себя трансплантат, то, что он у вас не умер, это еще ничего не значит. Мы не знаем о его поведении на будущее. Будет, может быть, он там регенерировать наоборот, да, как-то активно, или он тоже будет подвержен атрофии, потому что ему будет тоже недостаточно питания. То есть очень много вопросов это оставляет. На сегодняшний день мы можем только предложить протокол определенный, да, какое количество должно быть трансплантата чтобы закрыть тот или иной дефект как работать с принимающим ложем какой должен быть лоскут который перекрывает да то есть мы пока исходим только из физиологии того места в котором работаем то есть переимплантная зоны, мы говорим о кровоснабжении в переимплантной зоне, о том, что она там очень не страдает, и о том, что мы постоянно всеми возможными методами пытаемся улучшить состояние сосудов в этой ткани, состояние сосудов в костной ткани и так далее. Поэтому особенности мукогенгевальной хирургии в области имплантатов именно связаны с тем, что у нас всегда есть дефицит питания почему зачастую в переимплантной зоне приветствуются трансплантаты на ножке и как и на этапе раскрытия формирователей десны да, и так на этапе установки имплантатов если это возможно конечно очень приветствуются вот эти все методики которые предлагают не свободные десневые трансплантаты, потому что со свободными десневыми трансплантатами достаточно еще много вопросов. В области переимплантной зоны, когда и зачастую нет у нас возможности создать такое вот хорошее принимающее ложе, чтобы трансплантат, вот он на авось у вас остается. Бывают и такие работы, когда... Все усилия нивелируются, потому что там просто нет ничего, ни слизистой, ни крокосницы, ни, ничего нет. Это голая поверхность имплантата, и абатмент какого-то, то есть, как бы ты ни старался, иногда это вот, э, невозможно сделать, но, к счастью, таких работ немного. Поэтому я бы хотела обсудить э, лечение атрофии мы пока поговорим о трофеи без воспаления вот классическая клиническая картина ну в общем конечно это переимплантид а, это переимплантид однозначный здесь керамический циркониевый абатмент и циркониевая коронка на нем работа сделана 4 года назад не в Санкт-Петербурге. Я даже не знаю, где это пациентка делала. Вот. У пациентки продонтологический статус. У нее парадонтез средней тяжелой степени тяжести. Уровень костной ткани, то, о чем мы сегодня с вами говорили, уже заведомо был высоко. И ортопед, зная это, сразу ее уговорил на керамический абатмент. Я так думаю, что он предполагал, что… Ну, да. Да. Буду, да. да. да, да. Вот. Потому что она мне так это объяснила. И в течение вот двух, где-то полутора лет развилась вот эта ситуация, как рецессия. Мы будем ее называть, да, потому что атрофический процесс в области мягких тканей – это рецессия десны, в области… это 22 зуб, в области имплантат. Вот так это выглядит. У нее, слава богу, не ушли никуда межзубные сосочки, да, это нам очень на руку было. Но пациентка, она очень такой социально активный человек, она человек творческий, она постоянно работает везде, там, она улыбается, разговаривает, она преподает культуру речи и так далее. Для нее это было очень важно, что у нее это видно, у нее есть не эти типа, улыбки. А вот у нее на центральном... Да, что где? Балкон такой Ну да, такое впечатление, что там ускубали. Это это продонтальный карман так выглядит с грануляциями. Вот у него, видите, темная. Там грануляция. Слева. Вот, грануляция. Да, грануляция. Грануляция. Грануляция. грануляция. Это вот 6. такой плюс объем, который грануляционные ткани дают. И шестой Это четвертый, это такие имплантаты поставили импланта Они... в кость поставили, ну, сам, да. а кость-то высоко. Ну, вы нет, вы нет, вы нет, вы в общем, да. нет, Она теперь хочет, чтобы я ее ей... закрыла. Да. Ну, значит, надо обратить внимание, на что мы сейчас будем оценивать критерии. Есть заведенный вертикальный дефект слизистый, отсутствует прикрепленная десна, пекальные рецессии, а что есть и положительное? Есть неплохой, на самом деле, биотип. <соцентричный> да, да. И, <соцентричный> хороший, <соцентричный> биотип, <соцентричный> хороший биотип десны и сохранность между сосочков. <соцентричный> Второй. Ну вот, 5 миллиметров это рецессия. То есть на абатменте, да, на трансплантат, Это трансплантат. Петализация вам. Сделано по методике коронельного смещения. Просто mm -hmm. классической такой вот. Он фиксирован двумя швами всего лишь. Что? что? Да. Вот это полнослойный. А, ну, все... Лоскут полнослойный. Нет, что, я поняла. И вы так же обвиняемый, и... да? Да, а выглядит мы... так. Что, есть, ну, это, да, вот. это вот то, что мы вчера с вами, как да, вот, базу, мы проходили, да. Я э, убрала немножко коронку по высоте, это заметно, но как умело, очень аккуратно, чтобы не ее не расколоть, да, не расколоть, потому что мне нужно было, чтобы она была ниже, а ортопед оказалась не готова в этот день, она вообще не поняла, что мне нужно, я вообще думала, что они ее снимут, если честно, и сделают мне, как я просила, временную, да. А пациентка записывала за полтора месяца, она очень занятой человек, и я уже не могла ничего придумать. Вы да? Я убрала вот этот вот, да, миллиметра, наверное, два с половиной, где-то mm -hmm. по высоте, я убрала коронки. Шейку. Она была очень высокая просто у меня. Шейку, шейку, да. Не, ну я потому, что здесь видно, что я ее убирала. Это этап снятия швов. Это 14 дней.